Дорогие братья и сестры, рад этой возможности опять, опять быть в Доме молитвы. Если мы даже здесь еще и живем, это еще не говорит о том, что мы всегда пребываем. Потому что Дом молитвы есть то место, где собрание святых молится Богу. Его а, провозглашают в молитвах, а, в словословии. Вот у нас сегодня есть эта возможность здесь и находясь в Доме молитвы, прославить нашего мы остаемся пока в ограниченном количестве здесь, потому что еще не разрешено больше. Но у нас все-таки то, что мы можем, мы стараемся делать. Брат Вадим записывает и чуть позже будет выставлен в интернет через YouTube. Можно будет посмотреть. Таким образом просто сегодня происходит здесь. Сейчас записывается то, что было на немецком служении. Все это будет выставлено. Они э, с вами постараются все это приготовить, э, перевести в правильный тот формат, в котором будет это все транслироваться, и потом он будет выставлен. выставлен. Чтобы вы знали, чтобы другие знали, что параллельно идет, сейчас можно прослушать по э, телефону то, что сейчас про, проходит здесь, то есть прямая трансляция по телефону, то, что мы здесь будем сейчас отпевать, то, что будет проповедоваться. Те, кто остались дома, они могут прослушать по телефону и таким образом быть в курсе, что Бог сегодня позволяет нам иметь, в каком назидании мы находимся. Поэтому те, кто, может быть, остается дома, молитесь таковы, чтобы они не остались без духовной пищи. И наша просьба дальше, пожалуйста, перед тем, перед следующим, в в неделю уже будет опять выставлена эта возможность, где вы должны будете записаться для того, чтобы мы могли знать, сколько людей придет планировать до 50 человек без служащих, то есть те, кто... Вот группа у нас прославления есть, <как> которая будет вести нас в поклонение, но проповедующие, кто без этих служителей, 50 человек здесь может находиться. Поэтому записывайтесь, пожалуйста, в этом, на этом сайте, где выставлена регистрация, чтобы мы точно знали, сколько нам ставить. Например, на немецкое служение приходят с семьями, и мы знаем точно, ага, семья Руф пришли, они пришли с детьми, значит, надо поставить 5 стульев. Семья Шульц пришли, значит, надо поставить 4 стула, и вот мы здесь распределяем. Хорошо, это информация о том, что мы дальше идем вместе в этой пандемии. На следующей неделе мы планируем провести некоторые служения. В пятницу у нас будет молитвенное служение в 18 часов. И если у нас есть желание, 21-го, это будет у нас четверг, да, кажется, там мы, хотя это выходной, но мы можем вечером собраться для разбора слов. Поэтому эта возможность тоже есть, и таким образом... Два служения, которые мы еще вечером хотим сделать э, среди недели в церкви. Это тоже будет также под запись, как и положено, чтобы запись, которую мы делаем, она нужна, необходима для того, чтобы, если потребуется со стороны властей, кто был, присутствовал, чтобы мы могли ваши данные дать, для того, чтобы, если они затребуют... Ну, до сегодняшнего дня Господь хранил нас, оберегал. Надеемся, что Господь дальше и будет хранить. Я бы сейчас предложил, чтобы мы встали для молитвы. Очень святый, благодарим тебя за то, что Ты позволяешь нам во имя Сына Твоего Иисуса Христа быть на этом месте, как собранию святых Твоих. Мы просим благословения этого на ход этого служения, благослови, чтобы то песнопение, которое сейчас нами будет совершаться, оно не только отзвучало и умолкла, но чтобы это сопутствовало тому, чтобы наши души в тех великих спасительных делах Тобой свершенными, и в Тебе как в личности, которому сердца наши более и более привязываются в любви и проникаются всей благодарностью, потому что Ты, Господи, достоин чести, хвалы, поклонения от нас, как тех, которые Сына Твоему Иисусу Христу, Господу Спасителю нашему, принадлежат Отче. Благослови нас, Господь, чтобы мы, Господи, оставили нашу заботу, может быть, какие-то интересы, может быть, даже радости, но которые в этом временном мирском, Господи. Дай нам, Господь, сосредоточиться через истину на всем том вечном. А Ты, Господи, желаешь, чтобы мы, о горнем помышляя, могли не распыляться на то, что может нас увлекать, как это увлекает людей, не знающих Тебя, живущих только тем временным, живущим в этом миру, по образу этого мира, Господи. Дай нам, Господь, действительно так, чтобы мы, Господь, были отделены от всего этого, чтобы мы могли, проходя этот жизненный путь, помышляя о горнем, строить и углублять все отношения не из наших сил и усилий, Господь, а из того, где Ты нас приглашаешь к этому общению, желая нас руководить ко всему тому, что в конечном счете доставит Тебе славу. Пусть сегодня слово, которое будет проповедуемо, будет словом, созидающим нас, как те духовные камни, из которых Ты устрояешь духовный дом, собрание святых Твоих. Пусть Господь нам будет дано это как милость Твоя, как благодать, Господь, преображающая, как благодать научающее все, пусть это будет над нами Тобой свершено. А мы Тебя, Бог наш, за все благодарим, славим и величим. Аминь. Давайте мы прославим Господа. За дар любви святой, за прощение, за спасение. Иисус, благодарю тебя за дар любви святой, за прощение. Достоин ты вечной хвалы За твою любовь благодари, За прекрасный дом в лазурном небе За святую вечность без конца Пусть звучит сегодня Эту песнь Эту песню поют наши сердца Благодари, благодари, за твою любовь благодари, Достой Ты, вечной хвалы, За твою любовь благодари, благодари, благодари, за твою любовь благодари. Постой ты вечной хвалы, За Твою любовь благодари. Сегодняшнюю проповедь и сегодняшнее слово я хотел бы провозгласить с тем, чтобы мы могли еще раз истинными, которые будут сегодня проповедоваться, изъясняться, чтобы мы были сфокусированы на том, что Бог желает от нас, как от каждого члена поместной церкви, в нашей жизни достигать. Мы уже говорили не один раз этого места, говорили о том, что мы видим, как руководство церковью, задачи каждого из нас, в чем они лежат чтобы, имея цель пред собой, мы могли сказать, окей, Бог хочет, чтобы мы в этом направлении двигались. В свое время мы сформулировали эту цель для нас, как для поместной церкви, ее выразив таким образом «зрелые дети Божии, подчиненные Христу через послушание Писанию, созидающие церковь и благовествующий мир». Это то, что мы из Писания видим, что Церковь всегда должна в этом пребывать и находиться. Она должна быть целенаправленно устремлена, чтобы вот это все между нами в нас совершал. Я хотел бы посмотреть вместе с вами сегодня Евангелие от Иоанна, где, я думаю, что мы можем почерпнуть. Я хотел бы как раз достичь этого. Некоторые уроки для нас, для того, чтобы вот эта цель, она была перед нами, и мы могли понять, что это слово, которое сегодня, или тексты, которые сегодня будут здесь изъяснены, о чем мы будем сегодня рассуждать вместе с вами, чтобы они направили нас, чтобы они сделали нас, если мы говорим, цель наша, чтобы мы были зрелыми, зрелыми детьми Божьими, чтобы мы могли быть подчинены Писанию, или Христу через послушание Писанию, чтобы мы могли участвовать в созидании Церкви, прилагая свои дары или практикуя свои дары, чтобы мы могли, будучи зрелыми, будучи подчиненными, будучи созидающими, благовествовать мир. Бог наш есть, Бог всякого порядка, и Он хочет, чтобы мы не просто двигались туда, не зная куда, а целенаправленно достигали того, что угодно святой воле Его. <coughs> в жизни апостолов тоже не было ясности, я скажу, наверное, в достаточном объеме, они не понимали то, что Господь Иисус Христос совершал, делал, чему Он нас учил. Часто они до конца не могли сопоставить, им проповедуемые э, истины, потому что логически не могли их поставить поочередно, в цепь. И таким образом они часто задавали вопросы, э, прося, ему, э, прося его объяснить, притчих ли это было наставление, так ли он что-то объяснял или что-то делал, он потом старался им разъяснять. И вот, пребывая со крестом, три года, приходит момент, Иисус начинает говорить о Своих Голготских страданиях, все чаще и чаще. В Евангелии от Иоанна мы находим, что последняя с 13 главы <coughs> и до конца, или 17 глава, где повествуется о том, что Иисус Христос взял, и это событие описывается в несколько дней. И в, этой, в этих главах есть несколько часов, где особенно Он занимался тем, чтобы наставить их, понимая, что ему должно будет уходить, что ему нужно будет оставить их, но он не хотел их оставить эм, максимально, не позаботясь о том, чтобы они услышали. Если даже они на тот момент, он знал точно, что они не все вместят, не смогут в своем уме разложить все по полочкам, он хотел провозгласить истины, которые они потом поймут, уразумеют, и ими будут жить, потому что это есть основание. Давайте с вами откроем 14 главу, и основные тексты, которые мы сегодня будем читать, это 14-17 глава Евангелия от Иоанна. 14 глава я хочу прочитать несколько стихов, чтобы немножечко, не весь контекст будет мною охвачен, но хотя бы часть из этой главы, из этой беседы Иисуса Христа с учениками. Да не смучается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего в обители много, а если бы не так, я сказал бы вам.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 «Никто не приходит к концу, как только через Меня». Здесь бы я хотел остановиться. Иисус объясняет им, что приходит время, и они должны разлучиться. Но их разлука – это не нечто, что должно разорваться, как это происходит у нас, когда мы теряем кого-то близких, кто умирает, у нас уже никогда не может быть здесь, в этом физическом мире, отношений каких-то, с ними развиваемых развиваем или же поддерживаемых. Иисус говорит о том, что Он есть Тот, Который устроит их путь. И в шестом стихе то, что мы и здесь говорили, Он есть этот путь. Иисус сказал, отвечая Фоме, на вопрос, мы не знаем пути, не знаем, куда ты идешь. Иисус здесь, провозгласив эту истину, о том, кем Он является. Интересно, что в Евангелии от Матфея вот этих семь заявлений Иисуса Христа о том, кем Он является. Они настолько емкие и настолько, порой, как сказать, они то, что впечатляющие, они просто поражают, если мы только вдумчиво начинаем размышлять о том, как Он себя объявляет, делая заявление. Он говорит себе, я есть. Говоря, первый раз э, в своем э, Евангелии пишет Иоанн, первый раз, когда он сказал, я есть, это настолько под, ну, э, как сказать, привело людей э, к тому, что они, э, услышав заявление, я есть сущий, всегда вечно существующий, и все такое, оно просто пришло, привело людей в шок потому что они знали, что только Бог один существует, и Он делает такое заявление. И всякое заявление, где Иисус в этом Евангелии говорит, Он всегда приводил людей к тому, что они умом своим понимали, что они не могут проникнуться в ту глубокую суть того, что Он о себе заявляет. И членникам не было понятно, они видели Его жизнь, они слышали проповеди, что-то вмещало в весь разум, о чем-то они радовались, ликовали, когда видели дивные, могущественные дела им свершаемые, их это радовало, ободряло, что они не где-то там в толпе или из толпы, они здесь рядом, они свои ему. Но в этот момент Иисус объявляет и говорит, это шестое Его заявление в этом Евангелии, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Я хотел бы сегодня поразмышлять, что такое путь, что такое истина, что такое жизнь. Провозгласив, кем он является, он еще провозглашает утверждение. Он <къех> объявляет ученикам, он говорит, что никто не приходит к отцу, как только через меня. Он дает понимание того, что невозможно каким-то другим образом через кого-то прийти к Богу Отцу в Его присутствие, прийти в Его взаимоотношения, получить благоволение от Него, как только через Него. И вот этот путь, и вот эта истина и жизнь это как раз то, что могут позволить человеку прийти к Богу. Без меня, а я есть путь. Без меня, а я есть истина. Без меня, а я есть жизнь. Я хотел бы, чтобы мы об этом поразмышляли. Знаете, оценивая свой жизненный путь, и каждый раз... Думаю, ну что-то, мое хождение пред Богом. Я знаю истины отчасти. Потому что, если мы думаем, что мы что-то знаем, то мы еще далеко ничего не знаем, как должен нам знать. Но мы то, что знаем, мы пытаемся как-то применить, практиковать. Но чаще всего у нас этих вот моментов, переживаний не так уж и много, если мы возьмем... Это послание. <смех> Листочек упал. <смех> <смех> Хорошо. Не будем отвлекаться. <смех> Иисус Христос <смех> хотел учить людей этим истинным, чтобы они понимали, что такое путь действительно в сторону Бога. Я так размышляю, думал, ну вот что... Я бы, так вот, понимая или в моем представлении, что такое путь. Часто мы думаем, что путь к Богу – это момент, когда мы принимаем истину об Иисусе Христе, что Он Богом определен во спасение наше. Эту истину мы начинаем разуметь, понимать, и понимаем, что приобретение этого спасения в том, чтобы веровать, что за мои грехи Бог наказал Иисуса Христа но и воскресил для моего, для моего оправдания, мы обращаемся к Нему, обретаем мир в сердце и думаем, вау, все, путь найден. И мы потом смотрим туда, в вечность, мы ее представляем каждый по-своему, и каждый по-другому ее представляет по мере того, когда мы духовно возрастаем. Когда мы читаем, переживаем что-то, мы вечность немножко по-другому, на тот или другой наш жизненный период воспринимаем. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели и подумали, это ли так и это ли отражает всю действительность того, это ли есть путь. Я бы оценил это, наверное, направлением. Вот я был грешником, а с этого момента я стартовал. И потом... Где-то есть там, за горизонтом, вечность, Бог существующий. Из Писания я могу там что-то представлять, что как оно там будет, красиво, прекрасно, и все такое. И вот вечность, она там, а я вот здесь. Но я уже на пути к тому, чтобы войти в это вечное. Но Писание говорит по-другому. Хочу провести один такой пример. Будучи на Украине, еще когда я учился в Кременчуге, мы, был на определенной сессии, мы поехали посетить Светлану, которую мы поддерживали, где она там гуманитарной такой работой занималась. И мы поехали за Кременчуг. Когда мы возвращались оттуда, был такой густой туман, я такого еще никогда не видел. Я ехал вот так вот, вытянув шею, и смотрел бордюр у дороги. Бордюр видел, впереди ничего не видел. Вот ехал, чтобы примерно не съехать с дороги, на этот бордюр ориентируясь. К чему я говорю? Примерно так вот мы смотрим вот этот путь. Он для нас непонятен. Как добраться? И это ли Иисус Христос подразумевал, когда говорил, вот когда вы уверуете? Для учеников многие вещи на тот момент не были понятны, потому что он еще шел к своим голговским страданиям. Для них это еще совсем не было понятно. Но когда все это совершилось, когда он явился им по воскресенье, когда он им объяснил все это, для них как прозрение. Они поняли то, что он в этот момент им объявлял, они начали понимать. Ага, вот теперь понятно, почему он путь и начало этого пути, потому что в нем Богом спланировано наше спасение, в его голговских страданиях на голговском кресте определено примирение с Богом через то, что он стал жертвой милостивления, и все следующее в совокупности оно дает понимание или дало понимание но и мы, когда пришли, мы на это встали, мы это приняли и думаем, все вот это путь. Но Писание немножко по-другому говорит, что путь – это не только направление, а это нечто то, что приготовлено, это как автобан, если можно так сравнить. И автобан, если он строится, то он строится с учетом того, что вот там есть цель, куда надо довести этот автобан. И когда его строят, там есть холмы, есть овраги, и эти строители, они предпринимают, что-то они засыпают, чтобы не такая глубокая низина была, где-то строят мост. Они ограждают автобан с тем, чтобы звери лесные, полевые не перескочили, потому что движение скоростное и так далее. Там есть знаки, которые дают водителю ориентироваться в дорожной ситуации. Путь – это не просто дорога <coughs> или направление, а это нечто определенное, приготовленное, что направляет и дает некоторые гарантии, обеспечение определенное. Я думаю, что у Бога не может быть, чтобы Он что-то не приготовил нас, как путь, нечто совершенное. И вот находимся ли мы, на этом пути, идем ли мы, движемся ли мы по этому пути, или же, как я в этом тумане, я уверовал, я знаю, где-то там, за облаками, за туманом, это Царствие Божие, это жизнь вечная. Я хотел бы вместе с вами посмотреть, как же само Писание определяет и истину, и жизнь вечную, и как путь. Я хотел бы сейчас, чтобы мы переключились, перелеснем пару листочков и давайте посмотрим несколько текстов, которые, я думаю, могут объяснить нам, что же такое жизнь вечная, что же такое истина, что такое путь. 17 глава – это пересеченческая молитва Иисуса Христа как сам Иисус в этой молитве эти истины представлял. Молясь Богу, Отцу, Который есть истинен, и Он, будучи истинен, в этой молитве выражал не просто просьбы или какие-то духовные дисциплины, а суть вещей. Начиная с 17 главу, опять же, немножко... Взяв текст или контекст, прочитать, чтобы мы могли потом отсюда и пойти. С 1 стиха 17 главы. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, как ты дал, мне, как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему» что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же жизнь вечная, да знает тебя, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. <как> Иисус начинает молитву, и он говорит, отче, все то, что ты дал ему. Иисус не говорит о чем-то, чтобы по тому, когда он совершит дело, что Бог дал ему. Он здесь говорит, ты дал, а значит, он уже здесь молился о том, что это было усмотрено Богом Отцом от вечности, чтобы Он занял вот эту позицию головенствующего, властвующего над всем творением. Оттуда еще Богом было определено, что для одних Он будет тем милующим пастором, который сделает для их спасения абсолютно все и станет этим путем. Говорит, ты дал которых. Вот для этих он этим всем явится и является, и еще будет являться, пока не закончится дни благодать. Для других он будет тем, который облечется в мантию судьи и будет судить с Белого престола. Здесь Он молится от тех, которые будут Богом достигнуты, а Бог, начавший, не совершит ли до конца всего того, что задумал, спланировал. И здесь Иисус в своей молитве, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечно. И вот здесь Иисус как раз изъясняет, чем же является жизнь вечная. <как> Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, а здесь в этой молитве Иисус как раз как бы начинает или дает перспективу из вечности. Он здесь обращается к Отцу Небесному и говорит о том самом, что есть жизнь вечная. То есть, что есть Вообще, самое-самое-самое важное, никогда не становящееся, ну, как это сказать, бесполезным, ненужным, оно всегда будет актуальным, оно всегда. И этот есть Бог. Не просто, потому что у нас есть такое представление, что жизнь вечная – это некоторое, временное такое существование или бытие. Но не об этом Иисус говорит, что «чтобы я дал жизнь вечную когда-то, когда они умрут или будет церковь восхищена, и вот тогда они станут получателями жизни вечной». Не об этом Иисус говорит здесь. Разве люди неверующие, которые не примут Иисуса Христа как Господа и Спасителя, они не будут вечно существовать? они будут вечно существовать. Но их существование вечное – это погибель вечная. Но существовать они будут. Не о временном промежутке Иисус говорит, не о каком-то качестве временном промежутке, которое будет начнется и никогда не закончится. Не об этом. О чем-то другом. И здесь, если мы смотрим третий стих «сияжие», есть жизнь вечная, да знает тебя и Сына и, как читаем здесь, да, и Посланного тобою Иисуса Христа. Сия есть жизнь вечная, да знает тебя. Я хотел бы немножко из того, что я постарался выбрать из некоторых комментариев греческое слово, которое несет здесь да знает его. Оно и в Септуагентии, то есть перевод Семидеси, который сделан был на греческий язык в свое время, то есть Ветхий Завет, первая часть книги Библии, Ветхозаветные послания. Они несут идею того, что вот это слово гносисис, оно несет в себе идею или нагрузку смысловую того, что это не просто знание информационное, Знание о чем-то, ну, как специалист, например, знает процессы в приготовлении какого-то продукта, например. Или как только знает, каким образом достичь поверхности металла при обработке его такой точности и чистоты обработки. Это профессиональное нечто, которое... Или какое-то отличенное знание, которое мы имеем, когда мы интересуемся о зверях там, или еще что-то. Не это знание. Это греческое слово, как и в Ветхом Завете, оно передается нечто интимное, которое выстроено между двумя личностями. Например, сказано об Адаме, когда э, книгу Бытие мы читаем, написано, что И познал Адам Еву. У нас сразу у человека, что познал, это обязательно только интимно, потому что сказал, и она зачала, и родила да. Но познание это больше, чем только интимная физическая какая-то. Это глубокие взаимоотношения, выстроены всегда, что осуществляемые или практикуемые они никогда не заканчиваются. Они поддерживаются и более, они динамичны, они развиваются. Это познание или знание, оно все время приводит человека на более глубокую близость, и вот жизнь вечная, да знают тебя. Как вы думаете, вот этот Бог, который пришел в среду, или который послал в среду человеков Сына Своего, хотел он просто сделать какое-то такое, ну, следующее принесение знания в среду человеков, вот он дал ветки завет, а теперь он решил еще что-то дать больше к знанию человека. Да, конечно же, нет. Поэтому Иисус здесь, в этой молитве, Он как раз говорит о жизни вечной, как о том, что эти отношения через веру в Него, они должны возникнуть в жизни уверовавших, чтобы этот уверовавший мог пойти этим путем в углубление этих отношений. И когда придет время... Если он чего-то не достиг, где-то не смог, и все, он придет и в эти взаимоотношения будет введен. План Бога Отца. И дела Иисуса Христа не в том, чтобы мы оказались во временном промежутке вечность. Мы придем туда для отношений. И жизнь вечная – это сегодняшние отношения каждого из нас с Богом. Имеет место это жизнь вечная сегодня в нашей жизни. Ученики не понимали этих вещей. И я думаю, что и мы часто до конца, и я в этом числе, сегодня на этом пути. И этот путь, он действительно чуден, совершенен. Если мы посмотрим в этой же главе, как Иисус в этой молитве как он, молясь Богу Отцу, в молитве употребляет, и как он говорит об истине, или молится о том, чтобы это истина. Что это истина? 16 стиха этой главы я хотел бы прочитать еще несколько текстов, чтобы поразмышлять о истине. «Они не от мира сего». Как и я не от мира сего. Осети их истину и твоее и слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя и они, <свя>... чтобы они были освящены истину. Здесь Иисус Христос в молитве этой обращается к Богу и указывает уже на положение учеников. Он говорит, они не от мира, как и я не от мира. Что произошло к этому моменту, что Иисус мог так сказать о учениках, что они уже не от мира? А то, что они, следуя за Ним все три года, практически находясь в Его руководстве, они утрачивали постепенно, может быть, и интерес, да у них и много не было даже возможности, чтобы попасть э, на рыбалку, уже когда Христос, что воскрес, там мы находим, что Петр говорит, пойду-ка я порубачу, да? Но они находились с Ним, Он настолько их вовлек, вот то, что они каждый день, следуя за Ним, видели Его участие в служении людям. Они слышали Его проповедь. Они сами переживали, что переживали массы людей, которые видели, что Он проповедует как власть имущий или имеющий. Слово Его было настолько действенно, настолько убедительно, потому что Дух Святой в Духе Святом Он эти истины провозглашал. Он говорит о ней не от мира сего. Он говорит о том, что они вот этой истинной проповедью, и Он, будучи истиной, который жил эту истину, практиковал ее практически, то они, конечно же, были в таком моменте, что они утрачивали интерес тому, что, может быть, было интересно другим, которые приходили к Иисусу Христу, слышать проповедь, послушали, сказали, да, интересно, да, классно, но потом шли опять в свою суету, во все эти заботы и все – следуя за Христом. Говорит, они не от мира. Они, все, что можно было увидеть, кем является Бог Отец, они могли в Нем, как в личности, видеть, что Он не только что-то от Бога пересказывает, Он это несет и изъясняет, и доносит это так, что им становилось понятно. Не все было понятно в жизни учеников, и мы знаем, что до последнего они еще как-то смотрели, что он воцарится, и он будет, ну, приведет Израиль к тому, что он будет свободным от Римской империи. У них все еще было, что они могут сесть по правую, по левую руку. Да, но здесь, он говорит, они нет от мира. Еще раз провозглашаю то, что они абсолютно оставят все эти притязания, и те моменты, где он их учил, о том, когда они не хотели, находясь за столом на вечере, как-то послужить друг другу, припорясался, он преподавал им всегда, используя всякий момент, чтобы они до конца могли понять принципы жизни вечной. Я хотел бы, чтобы мы немножко поразмышляли над тем, что Иисус здесь, в этой главе, в этой молитве, которая здесь освящена, Он просит Бога Отца, освети их истинную Твоею, и тут же Он заявляет, как они могут быть освящены, Слово Твое есть истина. Цель, которую мы видим перед собой, как церковью, да, каждый перед нас, мы говорим, что мы подчинены Христу через послушание Писания. Нам нужно видеть, что именно Писание может нас руководить в эти взаимоотношения с Богом. что иное. Я могу иметь опыт, я могу поделиться с Ним, но это мой опыт, и Бог позволяет мне его обретать. Я рад, когда могу слышать от вас о том или другом жизненном моменте, где вы, будучи послушны истине, в Духе Святом, что-то пережили, и вы таким образом построили эти отношения с Богом. Вы в этот момент жили сто процентов вот этой жизнью вечной, потому что вы строили в послушании истине эти отношения. Или лучше сказать, и точнее сказать, вы позволили проявиться жизни, потому что все это является отношениями с Богом. Это не просто, где мы что-то сделали, и тогда мы можем думать, что, Господи, ну тогда пошли благословения на плечи мои, или орден на грудь мою, что-то такое, чтобы ты меня как-то почтил, как-то особо там благословил вот в этой земной жизни. Часто мы не понимаем, насколько это драгоценно нашим душам, наверное, я могу сказать, за себя, да. Я только в начале, наверное, этих построений взаимоотношений. Потому что этот Бог, который столь дивен, чуден, совершенен, если меня мало влечет к Нему, я только задумаюсь о Нем по воскресеньям, или когда прижмет, может быть, это ли, Жизнь вечная. Это ли отношения? Здесь Иисус молясь, освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Средством постоянного священия является Слово Божье. Мы не можем, как сказать, сформироваться в нашей христианской жизни для взаимоотношений с Богом, если это будет опыт другого человека. Опыт брата Коли, брата Анатолия, Александра, кого-то из других, дорогие сестры, ваш ли опыт. Мы не можем сформировать. Но истина, истина – это как раз есть то, что совершает через рассмотрение, разумение или понимание ее начинает производить переформирование моего понимания, ценности и всего остального. Именно истина Божия, когда человек ее воспринимает, соглашается как с действительностью, потому что слово истина – действительность. Вот сегодня мы здесь находимся, и оно есть действительность. Вот мы сегодня находимся – и в голове каждого из вас что-то происходит. Вы оцениваете то, как я объясняю, прочитав, вы оцениваете слово, как вы его воспринимаете действительность. Я не могу эту действительность видеть, но Бог видит. И вот когда она, эта истина принимается, тогда человек формируется. Сначала его мышление меняется. А потом, естественно, мышление измененное налагает перспективы на поступки Его, на цели Его, на желания Его. Чему здесь я это говорю? Если Иисус, Сын Божий, молился об учениках, которые до конца не могли разуметь, и о нас Он молился, следующий стих, 20 в этой главе, «Не о них только молю» но и о верующих в Меня по слову их. Иисус желает, чтобы и мы могли видеть, как я отношусь. Я думаю, что если бы Иисус желал, то Он бы мог бы, конечно же, их донести, но Он хочет, чтобы вот это понимание истины не давлением каким-то изменяло наше сердце, а чтобы мы, проявляли, что интерес. Интерес к тому, что рекомендует он. Он из любви дает нам э, направление, из любви к нам рекомендует и ждет, что мы по отношению к этой истине будем внимательны. воспримем ее. Что мы проникнемся этим и будем поступать соответственно. А поступая, я абсолютно убежден в Боге. Каждый раз, когда я что-то делаю, и сделаю не из-под ногтя, не потому, что меня кто-то увидит делающим, и я хочу за это, ну, как бы такое, в глазах их иметь какой-то респект. Не это послушание истины. Это я делаю, как фарисей тогда, и каждый из нас, и Господь все время говорил, что не делает это на показ. А так, когда я понимаю, что истина может меня привести в эти более близкие, глубокие отношения. Что я могу в этом мире, во времени еще находясь, идти этим путем во взаимоотношениях к Богу, Которого, когда приду, познаю, как поздно сегодня я. Я хотел бы, чтобы мы могли увидеть, нету других средств, Иисус молится, Он не молится Отцу Небесному перед этими крестными страданиями о вещах, которые, ну, не знаю, второстепенной важности, привязанные к этому миру, к этому временному бытию. Если мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, я перелесну страничку назад, и когда... Он беседует с учениками, он говорит о том, как он прошел свой жизненный путь. Один такой момент интересен, где Иисус на протяжении, или в этой главе, он как бы на три таких важных момента указывает на единение с Богом, на его отношения с Богом Отцом. Вся его жизнь – это демонстрация непрерывных отношений с с Богом Отцом. Он не время на время приходил в субботу попроповедовать, ну там, в среди недельки, там пару дел хороших сделать, отметиться, так сказать. Он жил этими отношениями. Вечность никогда не прекращалась в его земной жизни. Она демонстрировалась, она практиковалась, поэтому эта вечная жизнь и могла привлекать людей к себе. Мы, Божие творение, не пережив этого, мы не можем приобрести этого вкуса. У нас с Набель садимся за стол, или же завтракаем, что-то обедаем. Мы что-то ем, а что это такое? Нам попробуй, нет но ты же не можешь, я это не ем. Как ты можешь, ты не ешь, потому что ты не попробовал, я это не люблю, в ее отговорке. Ты не можешь не любить это, потому что ты не попробовал. Мы часто думаем, что Бог там вечность и хотим этой вечности достичь, и на этом пути, стартанув, порадовавшись об Иисусе Христе, что? Не пережили мы какой-то радости особой, когда нам были прощены грехи и беззакония? Если родились свыше, то пережили. И эту свободу, и все остальное. Но на этом пути мы как в тумане, потому что думаем, что этот путь, вот старт и вот финиш. А кто как доберется? Какими средствами? Окольными ли путями, или еще что-либо? Нет. Это отношение. Имеете отношение в нас будет все то, что отражало жизнь Иисуса Христа. Если мы смотрим в эту главу где Он ученикам, для того, чтобы убедить их, кем он является 24 стихе этой главы, он говорит, «Любящий меня, прошу прощения, не любящий меня не соблюдает слов моих, Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшее меня. Практически все, что они слышали, они должны были уразуметь и понять, что Он все передал от Отца Небесного. Все, что Он проповедовал, чем Он наставлял и как Он наставлял, все от Бога Отца. Это, возможно, было только имея эти... Близкие взаимоотношения. Если мы видим, он здесь говорит о том, что слово, которое здесь он не есть мое, но слово, пославшее меня. Мы смотрим 20 стих, вернее, 11 стих, и читаем здесь. «Верьте мне, что я от Отца «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте по самим делам». Он говорит о том, что по самим делам, потому что и еще в одном стихе, в одиннадцатом стихе, прошу прощения, нет, эм, 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не о себе. Отец, пребывающий во мне творит дела. Это указывает на то, что Иисус Христос всю свою жизнь, свое служение осуществил тем, что Он всегда был в этих взаимоотношениях. Я хотел бы, здесь дав эти импульсы, чтобы мы могли проверить свою жизнь. Как я могу теперь, может быть, имея этот фокус, как я могу свою жизнь организовать так, чтобы идти этим путем, идти в построении и взаимоотношений, иметь это регулярно. Иисус в своей жизни, будучи Сыном, пришедшим в воплощение, Он не практиковал нечто то, что получал откровение как-то, Он молился. Он очень часто уходил для того, чтобы иметь время для общения с Отцом. Если для меня молитвенная жизнь является рутиной, обязанность что-то не так. Что нужно делать? Приходить в молитву и начать эту молитву <как> практиковать так, как. Бог ее желает от нас. Иисус учил в свое время учеников: ее «Отче наш, это, ну, как сказать, данная молитва для того, чтобы мы молились подобным образом. Молитва Отче наш начинается: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Что в этих словах, или в этой вот молитве, в начале ее Иисус Христос хотел, чтобы человеческая душа обрела, обращаясь к Богу? Звукое понимание, что именно оттуда, от Бога, инициатива для спасения моей души, сущей на небеса. Ты в той вечности, Отче Святый, был заинтересован мною, когда я должен был родиться в 20 веке. Ты знал мой жизненный путь. Если мы понимаем эти вещи и приходим к Богу с осознанием того, кем Он является, жизнь вечная, Он это не просто спасение хотел. Он хотел общения. Общения. И здесь, в этой короткой земной жизни, со Мною и с каждым из вас, потому Христос две лет пришел на землю, показал практику этого общения сказал, вот в это общение вам должно следовать уже здесь на земле, стараясь это все практиковать. Да будет воля твоя. В чем воля Бога Отца? Чтобы мы шли этим путем освящения. Чтобы мы шли этим путем, позволяя Богу все более и более формировать наш разум. К слову, не подходить, как Чему-то такому, ну, если спросить, неудобно солгать же. Пред Богом же хожу. Ну, давай-ка я пару абзац. Простите Бога, Господи, дай мне этот голод. Дай мне голод по этому Писанию, по этой истине. И там, где я не пойму многого, дай той меры, где мой разум сможет вместить. Ну и, пожалуйста, Духом Святым, пригласи меня на практику этого слова. Сделай меня, пожалуйста, тем, кто через послушание тому небольшому, что ты хочешь сделать, выстроить или позволите выстроить мои отношения с тобой. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, показывал им, что он полностью был подчинен. Интересно, что в 17 главе, то, что мы прочитали в этой молитве, Иисус молится, и Он обращается здесь в молитве со словами, «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Часть в этой молитве относится ли только к апостолам, потому что он сказал, или Скажет чуть позже, в 28 главе Матфея, он скажет, «Итак, проповедуйте в Иерусалиме, проповедуйте по всей Иудее, в Самарии, даже до края света, да, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я вам повелел, давая это повеление». Он их отправлял на проповедь уже ранее. Но я думаю, что это более широко, чем только нести Евангелие. Разве не призваны мы с вами распространять благоухание того, кто призвал нас в чудный свой свет? Разве мы не призваны жить жизнью взаимоотношений с Богом всегда и везде, так, чтобы наши отношения с Ним, не только слова, наши отношения могли влиять? Мы думаем, что мы осаливаем мир провозглашением истины, которую мы не практикуем. Почему в достаточно сказано, как в притчах и псалмах, что ты берешь слово мое в уста свои, проповедуешь его, и что? Кидаешь себе за спину? Этим ли Бог удовлетворится? Этим ли Бог прославится? Бог хочет, чтобы мы видели. Он посылает своих учеников, чтобы они жили этими отношениями. И живя этими отношениями, послушанием, ища этого, они могли Богом быть употребляемыми. И для благовестия, и для созидания, и служения друг другу в братолюбии и единстве проходить жизненный путь. Бог хочет, чтобы сегодняшняя церковь, сегодняшнее христианство, оно могло увидеть путь жизни вечной. Это не просто старт и финиш, а это жизнь в отношениях с Богом. Я хотел бы здесь, чтобы мы могли закончить, может, каждый для себя <смех> еще что-то подчеркнет, <смех> но как некоторую такую э, практическую сторону. Иоанн пишет в своих посланиях, и первое послание Иоанна, он пишет в первой главе, начинает это послание, он говорит, если ходим с Богом во свете, как Он во свете? то что имеем общение с Ним. Имея общение с Ним, мы каждый раз будем обнаруживать в себе недостатки, наши склонности, некоторые присущие черты нашего характера, которые понимаем, что они никак к Богу не могут быть и близко. Когда мы приступаем и идем в этих взаимоотношениях, будет процесс освящения где мы будем кожей чувствовать, что Бог хочет меня освободить от этого качества, который не прославляет его. Он светом своим, своим присутствием будет освещать, где мы будем приступать к нему и говорить, Господи, прости мне, что до этого момента жил, не обращая или думая, что так и пойдет, это же я личность, я могу за собой это оставить. Процесс освящения всегда будет связан с тем, что мы будем каяться и должны каяться, но каждый раз, когда что-то Бог освещает во мне или в ком-то из нас, оно нас не гонит от Бога, оно нас, наоборот, привлекает. Не к тому, чтобы Ему, как Богу, который есть пламень поедающий, огонь поедающий, возмездие, но чтобы освободить и сделать это общение с Ним. Более полно. Потому что Бог заинтересован в этом. Пусть Бог нас ведет в молитвенное нашей жизни, чтобы мы начинали с понимания того. Давайте перед тем, чтобы стать, помолиться Ему, подумаем, загнем пальцы, что что же Бог сделал в Иисусе Христе для меня. Он сделал Его жертвой милостивления. Он сделал, что не поминает мне грехов моих. Он сделал меня, поставив статус Сына Своего Божия. Он сделал, что во мне живет Дух Христов. Он благословил меня во Христе Иисусе всяким небесным благословением. Прежде чем открыть уста, давайте задумаемся о Боге нашем, приведем наш разум, наше естество немножко к такому более глубокому осознанию, Благодаря Его за все это, что он сделал, приходить к тому, чтобы я вижу, Господи, что в моей жизни еще много не достает, что неправильно делаю. В милости своей. Помоги мне от этого устраниться. Дай мне Господь здесь победу, чтобы быть в этих взаимоотношениях, чтобы это не препятствовало углублению их, пребывать в Писании, читать, читать с мыслью, Господи, это единственное, что может меня и в моих мышлениях перестроить, в моих умонастроениях, которые обязательно будут влиять. Но если мы не подходим так, тогда мы будем идти в жизненный путь. Стартанув, и потом я не знаю, Заканчивая жизнь, так, ух ты, уже вечность. И ничего на этом жизненном пути не видя, не пережив. Но это путь, как, если и будет кем-то из нас пройден, это путь, где сказано, или суду божий нужно начаться с Дома Божьего. Это как жизненный путь, и дела на ней совершаемые, ничто иное как дерево, солома, оно не будет учтено. В другом месте сказано, люди, которые будут стоять, которые Господь отделит по левую и правую сторону, одним Он скажет, что вы не посетили, а еще они Ему скажут аргумент, Господи, не Твоим ли именем, что мы бесов изгонять? Нет, он говорит, я не знаю вас, отойдите от меня. Не знаю, потому что, не потому что он не знал о них, как о личности. Он видел их сердца, он видел их жизненный путь, он даже видел, что именем его они что-то делают, изгоняют. Но отношений там нет. Нет вот этого познания. Они делали что-то. Поэтому пусть Господь нам поможет... В этой жизни идти. Еще, может быть, все-таки одну мысль позволю себе. То, что мы сейчас живем с вами, это пандемия. Не знаю, как это у вас, но вы знаете, я так... В какой-то момент задумался, вот эта пандемия нас ограничила в чем-то, да? Я буду говорить за себя, да? Я так думаю, ну вот, тебе раз. Спланировали с внучкой в отпуск. Это что же такое-то? Ограничение? Еще что-то, да? Сегодня люди э, говорят э, в миру, сейчас уже перелечить туда, да? Сегодня они требуют, чтобы им разрешили, что? Защитать демократию. Они добиваются права государства против властей заявить, что они не согласны, что их принуждает сидеть дома, что их детей не пускают в школы и так далее. Чему я это все говорю? Потому что, если мы не видим, не имея вот этого направления, не идем этим путем мы будем в миру. Иисус молился, Он говорил, Господи, они не от мира сего, как и я не от мира сего. Если у меня нет перспективы строить эти отношения с Богом, я обязательно буду в другом месте. Я буду позволять своему эгоистическому, желать своего, своего достигать. Я буду сам себе интересен, и мир сегодня практикует это. Иисус говорит, я не от мира сего, как и они не от мира. Он хочет, чтобы мы были не от мира. Стартанув, не прожили жизнь, как проживает этот мир. Могли что? Видеть. Бог приглашает меня следовать за Иисусом Христом к этим отношениям. Пусть Господь нас в этом во всем благословит. Давайте встанем помолимся. Боже святой, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня, сегодня учишь через истину, через истину Твою меня. И, Господи, Господи позволил мне еще раз пересматривать свои пути, желания, пути, желания мысли. Если, Если даешь понимание этих вещей, вещей не каждому из нас, Позволь тогда правильно сориентироваться и видеть перед собой не просто перспективу вечного временного пребывания, а вечность есть отношения с Тобой. Через Сына своего Иисуса Христа, Господа Спасителя нашего, очень святый Ты явил, как ученикам и нам, Которое через Слово, которое ими было проповедомо и многими-многими следующими поколениями, через Слово, которое запечатлено в Библии, как в Священном Писании, и Господи, привлек к себе. Дай, Господи, чтобы эти отношения, они строились посредством послушания истине Твоей, водительства Духа Святого. Дай, Господь, нам помышляю Тебе. И во всем том, что было определено тебе, тобою, для того, чтобы мы были твоими, Иисуса Христа, чтобы это все действительно максимально могло сопутствовать тому, чтобы мы шли этот путь, путь, которым является Иисус Христос. Мы просим Тебя, Господь, об этом, строй нас на этом пути, о Тебе, нашему Богу, воздаем всю честь славу и хвалу. Аминь. Прошу, Хорошо. Мы сейчас, сейчас тогда пригласим группу и прославим Господа. Любовь Христа безмерно велика. Начало не. Как река, и как волна, лобзает берега, и глубока, светлая и широка, И если б не было любви, любви хвиста мы б не смогли. Иметь что вечно жить, и как спасите всех людей любить Он возлюбил тебя, меня давно Он возлюбил и тех, кто лишь одно Твердили, нет, и поднимали смерть А ты Yeah. заключительную молитву, еще хочу сказать э, несколько объявлений. Так как мы сейчас находимся в таком процессе, где мы ограничены, э, мы э, день Пятидесятницы праздновали совместно с немецким служением и делали тогда, вместе тогда что-то обедали, приглашали гостей, но в этом году праздник не отменяется, обед отменяется только. Мы будем делать два служения, так как все-таки, чтобы можно было и на немецкое служение прийти, потому что если мы сделаем совместно, будет, естественно, более мы сами себя ограничим. Поэтому давайте будем молиться, чтобы мы могли и этот праздник День Пятидесятницы, рождение церкви, спраздновать. Мы не сможем организовать что-то на улице, поэтому, пожалуйста, Смиритесь под это дело, объявим на этот день пост. Но будем праздновать так. Хорошо, это то, что мы хотели сказать, что ближайшее. 5 числа, нет, 5-4, да, у нас когда будет. 1 воскресенье не посмотрел. 1 воскресенье месяца. Мы еще не знаем, как нам... Потому что 5 числа вроде как в государстве будет в Сенате решать, что по отношению к служению. Будет, если возможность, нам первого воскресенья вечерю сделать, значит, мы сделаем. Если не будет еще возможности, то значит, этот месяц мы еще. Или, возможно, что если будет через неделю опять разрешено, то, конечно же, мы не обязательно будем откладывать до первого воскресенья следующего месяца, сделаем вечерю здесь, тогда будем послушать Господу и в этом. Это то, что мы запланировали. Уже несколько месяцев у нас нет членских собраний, потому что сама ситуация, вы понимаете, не позволяет нам. Поэтому как только ограничения будут сняты, мы постараемся сразу делать членское, потому что у нас есть ряд вопросов, которые давно-давно уже должны быть приняты. Принятие, исключения в этом плане, и некоторые вопросы организационные в отношении нас, как церкви. Молитесь дальше о том, что если все-таки вот эти ограничения будут сняты, что если будет возможность, чтобы мы все-таки провели лагеря для наших детей, для молодежи, потому что на сегодняшний день, так как школу не, не разрешают учиться и все остальное, то это может остаться в таком, что только часть Школьников учатся, какие-то классы, но общий запрет пока лежит на то, чтобы что-то было организовано больше, где молодежь, подростки могли собираться. Возьмите это, пожалуйста, в молитву. <coughs> Прошу дальше молиться за Луизу Зайферт, у нее был микроинсульт, так что, чтобы свой дальше врачевал ее. Коля, что-то может сказать больше? Нет, пока. <coughs> Будем молиться за нее. Хорошо, тогда давайте встанем для молитвы. Господь Иисус Христос, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас вместе здесь. И если мы не всем тем количеством, которое могло бы здесь быть, мы можем все равно засвидетельствовать на том, что мы, Господи, Тебе принадлежим. Пусть братья и сестры, которые остались по домам, получат Господь то насыщение от истин Твоих, и, пожалуйста, как добрый пастор, напитай их. Мы просим, Господи, чтобы те видеозаписи, которые будут выставлены, то, что кто-то смог прослушать, пусть оно, Господь, будет в Духе Святом к созиданию нашему. И, конечно же, Господи, мы просим далее, чтобы и правительство этой страны, в которой находимся, как и правительство других стран, где они озабочены как руководящие им, чтобы не позволить развиваться этому заболеванию. Господи, пусть будут хранимы все наши родные и близкие, по милости Твоей. Ну, косы, пожалуйста, <клес> врачей, медиков, весь персонал, те, которые ухаживают там, чтобы и они, выполняя свой долг профессионально, могли быть Тобой хранимы и берегаем. Мы просим, Господи, чтобы и то, что мы переживаем, Господи, те вопросы, которые ты ставишь в наш разум, а как мы и чем мы живем, где наши интересы, Господь, где в нашей, в нашей жизни цели, к чему стремимся, Господь, на что ориентируемся. Господи, благослови, чтобы мы могли пересмотреть. Чтобы нам не предстать тому моменту, когда ты придешь за церковью, отяжелевшими своими желаниями, заботами, устрояющими в этом мире, Господь, свои какие-то интересы и планы. Дай нам Господь быть легким на то, что нам просто было бы расстаться с этим миром. Пожалуйста, благослови. Пусть Господь благодать твоя, Господь, любуй всеми нами. Руководи нас, Господь, вот, из всех следующих днях нашей жизни, <coughs> на тех путях, которые ты определяешь. Позволь нам, Господь, идти этот путь, воссоздая в этих взаимоотношениях с Тобой, посредством молитвы, посредством нашего этого тихого уединения, размышления о Тебе, Бог наш, послушания истине Твоей. Господи, и сердце венец, Ты знаешь все, поэтому просим. Устрои нас на этом пути, чтобы мы, идя этот жизненный путь, могли Тебе радоваться, Тебе торжествовать, переживая тебя, Господь действительно иметь способность приводить других в покаяние Господь, возвещая им этот путь спасения взаимоотношения с Тобой и безо всю честь, слава и хвала как нашему Богу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, Аминь